И всем привет друзья с вами снова я Мир. и в этом видео друзья я продолжаю свой летсплей под названием один блок э <с Ooh> так вот друзья не обращайте внимания на мой голос я немножко вот приболел тут так вот в том серии друзья я остановился как раз на этом вот локации типа тут идет дождь все плохо вот сейчас быстренько этот дождь пройдет друзья а я продолжаю. Кстати, друзья, позади у меня есть вот что. Смотрите, сейчас покажу, друзья, сейчас покажу. Ну что ж, друзья, давайте взглянем на него. И хаба, друзья, сундук, сундук с сердечками. Ну что ж, открываем его. Вау, друзья, я не понимаю по-английски, по но все равно. Главное, что друзья, у нас тут есть теперь вода, ура, друзья. Кстати, давайте сейчас прямо вот тут вот его и уберем этот сундук, друзья. Наконец-то у нас тут есть вода, друзья. Вот этот сундук положим на сундук. Как-то странно, я не дышал, друзья. Так, да, друзья, вот и то что у нас прекратился Давайте сейчас э, сделаем второй этаж нашего, так сказать, э, короче, острова, друзья Я в просторах, друзья, ютубах видел, что они делают это вот так вот По воде и делают его вот так вот образом Потом немножко подниматься Давайте-ка, друзья, звук немножко выключу, а то вам вообще походу не слышно Так, вот вот тут поставим один блок хопа и все я выбрал все из воды друзья теперь убираем эту воду я, короче пусть рядом огородом стоит друзья эта вода а ведро нам в дальнейшем пригодится друзья я тут <coughs> пытаюсь сделать фармилку монстров друзья вот хопа так и сейчас сделаем немножко все-таки, друзья, открою звук. а то вообще не... ничего не слышно. Так. да вот вот. и тут, так, давайте вот. вот. дай друзья. вот... таким вот... образом. вот... не забудьте вот... лайк. Я тут... Очень сильно стараюсь, вот. Э, вот у меня немножко вот пишет, друзья, у меня, у меня голосочек, потому что я заболел, друзья, я заболел. Надеюсь, вам слышно, друзья, что я тут говорю. бармочу Так, да, друзья, второй этаж у нас тут готов. и Давайте сейчас. Э, короче... Нам наш бесконечный блок, друзья. Тут сразу еще один, тут всякие тут ништяшки, друзья. О, курица появилась, друзья. Давайте копать дальше. О, друзья, щики, бомбони Появился хорошо Сейчас Давайте вот Устроим вот так вот И теперь тут немножко, друзья Надо расшириться Так Давайте уберем этот тут будет. Он тут нам немножко мешает где... <кх> Так Ну, получается хорошо, друзья Вот так вот все сделаем вот, друзья, красивее Вот так вот Может, будет Более друзья Вот так вот И сейчас буду складывать друзья, Все свои вещи На этот сундук Такой-то беды нам, друзья, не нужно Опа, друзья, так Сейчас может появиться где-нибудь где тут тут-нибудь где же блять да, друзья где, где то тут сейчас должны появиться монстры если я не ошибаюсь или они появляются только из, из, из этого бесконечного блока друзья только -то не понимаю так что же тут можно еще делать друзья так да, друзья у нас тут много барашков давайте немножко их короче размножим и сделаем себе кроватку друзья Давай, давай. Привет, дорожка. На, кушать. И тебе тоже кушать. На, иди сюда. А, иди сюда. иди сюда, куда вы погнали? Сюда, сюда, сюда. Так, да, друзья, не обращайте внимания на звуки там на, на фоне. Давайте уберем несколько А вот вот. Овечек, потому что надо стряхнуть, друзья, кровотку. Так, давай. Все и кроватка готова, друзья. Осталось только его скрафтить. Давайте его скрафтим, хопа и кроватка готова, друзья. Давайте его поставим прямо вот тут и поспим. Жаль, что, друзья, как у Java версии не дается нам ошибки типа. И спи, моя радость вкусней. Я бы, короче, офигела от этого. Давайте все покопаем, друзья. Наш бесконечный блок. И, наверное, друзья, на этом я буду заканчивать. О, коровка. Ну все, друзья, я заканчиваю этот ролик. Что-то у меня не получается выживать на хардкоре, друзья. Сразу же, короче, эти криперы, триперы, друзья, меня убивает. Вот, ставьте лайки, подписывайтесь на канал пока друзья